Привет, меня зовут Елена, и я приветствую вас на своем YouTube-канале, на котором мы говорим про маркетинг, про таргетированную рекламу, про продвижение вашего личного бренда или вашего бизнеса онлайн. Сегодня я бы хотела поговорить, немножко отойти от привычных нам тем и затронуть тему эффективности. Как быть эффективным, когда вы работаете из дома? Независимо от того, вы фрилансер или вам сейчас просто необходимо работать из дома из-за ситуации в мире в целом. Поэтому, если вам хочется быть эффективным, но у вас немножко не получается, то смотрите это видео до конца. И пока мы не начали, если вы не подписались еще на этот YouTube канал, то обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик для того, чтобы не пропускать мои дальнейшие. Видео. Итак, я в своем Instagram блоге провела совсем недавно такой прямой эфир, у меня подписчики просили по поводу того, как быть эффективным. Этот прямой эфир реально набрал очень много просмотров, очень много комментариев, я получила огромное количество обратной связи по этому поводу, и именно поэтому я решила снять это видео на YouTube свой, для того, чтобы, возможно, и вам каким-то образом помочь быть чуть более эффективными работая дома. Значит, свои советы я разделила условно на две категории. Это категория советов, которые я знаю и сама использую, и советы, которые я знаю, но все еще немножко не использую. Совет номер один – пишите планы на день заранее, желательно с вечера. Для чего это нужно? Для того, чтобы вы с утра встали и вы уже знали, чем вы будете заниматься. То есть, чтобы вам не приходилось а, сидеть и, и думать, какие там задачи я буду закрывать сегодня в течение дня. Нет, а, более эффективно прописать эти а, задачи с вечера а, для того, чтобы вы с утра вы встали, вы открыли свой ежедневник и вы уже точно знаете, чем вы будете заниматься сегодня на протяжении дня. Номер два всегда вычеркиваете э, выполненные задачи изъеждения. вам это будет более э, наглядно чтобы понимать, что вы сделали. Более того, если у вас есть задача, которую вы в течение дня не выполнили, обязательно переписывайте ее на другой день а, или на какой-то а, более реальный там, срок. То есть, если это не очень важная задача, ее можно перенести куда-то дальше, чем на завтра а, или послезавтра, то реально оценивайте необходимость выполнения данной задачи и переносите ее на тот день в календаре, когда вы сможете реально ее выполнить. Номер три. Фокусируйтесь на главных вещах. Что это значит? Вы прописали кучу планов себе на день. Какие-то из этих задач, из этих планов будут важны, какие-то будут не важны. Так вот, вам необходимо научиться распознавать, что из этих планов важно, а что нет. Как делаю я, я расскажу. То есть у меня я фрилансер, я таргетолог, я маркетолог, у меня есть некоторые задачи. То есть, у меня есть клиенты, которые мне платят деньги. Uh, у меня есть там вопросы по консультациям, которые я провожу. Uh, у меня есть свои задачи, которые я ставлю для себя, для своего личностного роста, для своего продвижения. Поэтому что я делаю в первую очередь? В первую очередь всегда uh, делаю то, за что я получаю деньги. То есть я не могу отменить консультацию, если она у меня запланирована. Следовательно, это я делаю в первую очередь. Далее у меня есть проекты, за которые я получаю деньги, которые там по таргету uh, с введением с половым, например. Это я тоже делаю обязательно там э, проверяю каждый день рекламу или перенастраиваю что-то. То есть это мы делаем обязательно. Далее, у меня по своему личностному росту есть миллион задач. То есть у меня есть там, вопросы по продвижению своего инстаграм-блога, есть вопросы по продвижению своего сайта, есть вопросы по продвижению своего ютуб-канала, э, своей фейсбук-страницы и так далее. Это, э, каждая из этих задач подразумевает, разбивается на кучу других подзадач. И, э, они, они не такие важные. То есть я ставлю приоритет опять-таки в таких же задачах, что а, мне принесет в первую очередь день. Что я вам хочу сказать? Умейте понимать, какие задачи, какие планы в ваш день приносят деньги, и это мы делаем в первую очередь. Все остальное для развития мы ставим на второстепенный, второстепенный план. Далее, а, совет для тех, кто работает с Инстаграмом. Я отписалась от а, большинства своих подписок там, где у меня были э, всякие развлекаловки, вайнеры, э, не знаю э, комики, стендаперы. Почему? Потому что реально ты не успеваешь потреблять контент. То есть, если ты заходишь в инстаграм как на рабочую свою площадку, э, тебя ничего, по сути, не должно отвлекать от этого. Поэтому э, у меня сейчас в подписках, наверное, 60 примерно человек. Еще кое от кого я тоже отпишусь, и я даже эти 60 человек не, не, не успеваю потреблять контент этих людей. То есть это касается тех блогов, которые реально создают контент на постоянной основе. Потому что ну, есть такие блоги, которые, то есть вы на них подписаны, и у них там что-то происходит там раз в месяц. Конечно, такого можно не отписываться. Я говорю от, той, от того количества контента, который постоянно генерируется. В основном все, которые у нас лайфстайл-блогеры, они каждый день генерируют контент. И моя рекомендация, хотите работать эффективно, отписывайтесь от них, потому что иначе вы будете заходить в Инстаграм, смотреть что-то одно, там сторис включать и все, и залипать на, надолго. Это не про эффективность. Поэтому будьте эффективными даже на той площадке, с которой вы работаете, оставляйте только максимально полезные контакты. Следующий совет, который я вам дам, он очень похож на предыдущий. Отписывайтесь от таких супер-мега-энергичных людей. В основном это инфоблогеры какие-то, которые показывают постоянно, как они супер-генерируют идеи, там пишут постоянно посты, у них сторис супер-мега-крутые какие-то, они рассказывают о том, как они везде участвуют, в каких-то марафонах, постоянно что-то делают, повышают квалификации, Ну то есть они создают вот этот вот мыльный пузырь вокруг себя и показывают вам, что вы максимально неэффективны. И непродуктивной своей деятельности а вот они крутые а, обычно такие люди имеют за собой большую, большую команду которая генерирует именно этот контент потому что мы ну, будем честными один человек один бизнесмен не может генерировать супер мега крутой контент и еще что-то делать для своего какого-то продвижения личностного роста потому что ну, на самом деле на это время не хватает поэтому Моя рекомендация – отписывайтесь от таких людей, потому что, глядя на них, вы думаете, что вы не дотягиваете. Вам кажется, что вы э, неэффективны, вам кажется, что вы прям вообще не, ну, ничтожны, скажем так, может быть, это грубо да, звучит. То есть вам кажется, что вы... Э, ничего из себя не представляете, и вы расстраиваетесь из-за этого, так вот это очень-очень э, плохо. То есть, если вас человек, на которого вы смотрите, э, мотивирует и сподвигает каким-то действиям, э, тогда да, тогда оставляйте таких людей в подписке. Если вы смотрите на человека и думаете, блин, я не дотягиваю, удаляйте, потому что это э, просто триггер для того, чтобы э, ну, вас поставить какую-то неловкую ситуацию. Вам это не нужно. Если для вас Инстаграм – это площадка, на которой вы работаете, то она должна вам приносить только позитивные эмоции. От таких людей отписываемся. Совет номер семь. Если у вас есть какая-то задача ненормированная, что это значит? Например, я приведу свой пример. Я читаю книгу, книга по маркетингу в 400 страниц, мелким шрифтом, ее читать, не перечитать. То есть я могу сесть и читать ее там, не знаю, бесконечное количество часов. Что я делаю? Я ставлю таймер. Я ставлю таймер, я для себя решила, что я буду читать эту книгу один час в день. То есть я ставлю таймер, переворачиваю телефон, чтобы он мне не мешал, и читаю книгу. Я могу себе позволить там отвлечься, поставить там таймер на паузу, отвлечься что-то сделать там, если мне что-то горит, но в основном я пытаюсь от таких дел не отвлекаться. Что я хочу этим сказать, что если у вас есть какая-то задача в течение дня, которая не нормированная, которая может занять абсолютно собой полный вас, ваш рабочий день, но вы хотите э, быть более эффективным еще по другим каким-то своим вопросам, ставьте таймер на выполнение определенной этой задачи. Следующий совет, если вы работаете дома, э то вы должны объяснить всем своим домашним, что вы работаете дома, да? потому что в основном люди, которые э, работают из дома, их домашние думают, ну раз ты дома, то ты мне можешь и помочь, как бы и, и начинают ходить и дергать вас постоянно какими-то своими там, просьбами, помоги мне это, помоги мне то, или там, приходят и начинают с вами просто разговаривать, не понимая, что вы находясь в своей комнате там, это ваш офис и вы из него работаете. Так вот, пожалуйста, донесите до своих домашних что с 9, например, до 5 вы в офисе. Если вы хотите со мной связаться, напишите мне смс или позвоните мне по телефону, так, как будто бы я была бы в офисе, чтобы вас не отвлекали, не дергали и не, не уменьшали вашу эффективность в течение дня. Следующий совет. Если вы передвигаетесь очень часто на машине, то есть ездите на какие-то долгие расстояния, то моя вам рекомендация – машине включайте заранее подготовленные какие-то видео я я смотрю обычно видео на ютубе или слушаю какие-то подкасты то есть если у вас есть такая необходимость передвигаться в одиночестве да это важный момент потому что если конечно вы в машине с кем-то сидите то вы в основном конечно разговариваете но если у вас жизнь так состроена что вы вам необходимо очень часто передвигаться на машине на долгие расстояния в одиночестве то используйте это время эффективно потому что ну, реально, мы очень много времени проводим в движении и не используем, к сожалению, это время, а, а могли бы. Для того, чтобы не выгорать, для того, чтобы не, а, вам не казалось, что вы никчемные, умейте отдыхать обязательно. Что это значит? Что если вы чего-то не хотите делать, то не делайте этого. А, ну, конечно, исключение составляют те какие-то задачи, которые вам за которые вам платят деньги, и у вас есть обязательства по этим задачам. Но в целом, что я хочу до вас донести, вы не должны ожидать от себя стопроцентной генерации какого-то постоянного контента. То есть мы все живые люди, и у нас есть какой-то ресурс, реально, который мы можем выдать, да, поэтому отдыхайте, умейте отдыхать, умейте отключать свой мозг, тратить свое время на какие-то приятности, что иногда делаю я, если я понимаю, что, ну вот я встала и я не могу, я не хочу ничего делать, я смотрю на свой план на день и понимаю, что ничего из этих задач я реально сегодня себя не выдавлю. Что я делаю? Я или беру там, смотрю какой-то фильм, иногда вот это тоже очень хорошо э, перещелкивает, или я иду на улицу гулять с кем-нибудь наушниками, потому что себе надо давать отдыхать, и это нормально для того, чтобы не чувствовать вот это вот выгорание, а, так вот, чтобы его не было. отдыхать вовремя. А, это были советы, которые я использую в своей жизни. Ну, да. И у меня есть еще несколько советов, которые я не придерживаюсь, но я очень сильно хочу начать это делать. Первый из них. Распределяйте время, которое вы тратите на ответы на e или на э, рабочую переписку. То есть, почему? Потому что э, если вы будете постоянно в течение дня отвечать на эти сообщения, э, вы будете максимально неэффективными. То есть, что я вам предлагаю? Выбирайте в течение дня, там, не знаю, несколько интервалов, 3-4 интервала по 10-15 минут, на которые, в которые вот вы будете ставить таймер себе и говорить, вот я сейчас отвечаю только на сообщения. То есть, это вот ваша... Э, планирование такого времени, и все, вы это время полностью э, посвящаете вот этому, да? иначе, если вы это делаете в течение дня постоянно, то вы э, ни в один, ни на, на той задаче, которую вы делаете изначально, э, не фокусируетесь, ни не на не этом не фокусируетесь, нельзя делать одна, одновременно э, два дела. А второй совет, который я хотела э, сказать, э, он такой смежный, он очень похожий, то есть не отвлекайтесь когда вы что-то делаете. То есть если вы для себя поставили, выбрали решение какой-то определенной задачи, или, то, или делаете эту задачу по таймеру, как я говорила ранее, или там, до окончания выполнения этой задачи, да, но то есть определите себе какое-то время, в которое вы будете делать эту задачу. Потому что если вы будете что-то, что-то, что-то делать, и вы смотрите на телефон, у вас там сообщение пришло, и начинаете на него отвечать, то вы все, вы уже отвлекли свое внимание, вы уже забыли, что вы делали в первой своих задачах, и вы уже как бы и на сообщения тоже будете плохо отвечать. То есть эти два пункта, они идут такие достаточно смежные, хоть я и имела в виду немножко разные вещи. Надеюсь, вам понятно. Следующий совет. В течение дня, когда вы прописываете свои задачи, у вас однозначно есть в плане какие-то задачки, которые более легкие для исполнения, есть какие-то более тяжелые для исполнения. Так вот, есть такая рекомендация от популярного коуча-миллионера Брайана Трейси. Пытайтесь в начале вашего рабочего дня сделать самую сложную задачу. Почему? Потому что тогда ваш мозг начинает понимать, о, я красавчик, я справился с самой трудной задачей за день, следовательно, все последующие задачи мне выполнить будет по силам. Мы же делаем сейчас абсолютно наоборот. Мы, начина... мы смотрим свой ежедневник и думаем, так вот это легенькое я сделаю, вот это я тоже сделаю легеньким. И мы начинаем выполнять какие-то незначительные задачи, и тем самым мы не подпитываем должным образом свой мозг, для того, чтобы он понял, что он красавчик. Ну, будем, будет, ну, примерно так, да, это скажем. То есть мозг не понимает, что он супер и не выдает обратно вот эту вот необходимую энергию для того, чтобы запастись вот, эти, вот этим вот зарядом да, и делать что-то дальше. Более того, где-то я еще слышала, что мозг способен работать эффективно над решением одной задачи всего лишь 25 минут. Следовательно, обманываете свой мозг и говорите, если вам нужно сделать какую-то очень трудозатратную, емкую работу, задачу, то и, и вы понятное дело, что сходу не будете хотеть этого делать, потому что это ну, нормальная особенность нашего мозга, не хотеть что-то делать. Вы обманываете свой мозг и говорите, я сейчас решать эту задачу, делать это задание буду ровно 25 минут. Вы ставите таймер и начинаете э, выполнение указанной задачи. Если вы в течение времени, как только выключится таймер, не захотите продолжать делать эту задачу, то все, вы как бы ее не будете делать. Но на практике происходит так, что в основном вы, конечно же, на импульсе начинается выполнение этой задачи. И уже потом в процессе вы не останавливаете. Следовательно, вы обманываете тем самым свой мозг. Вы ему говорите, что я буду делать свой 25 минут, а по факту делается до конца. Потому что, в принципе, вам нужно для того, чтобы сделать что-то, нужно просто начать. Поэтому обманывайте свой мозг. И это, в принципе, очень эффективно выходит. И последнее, что я вам хочу сказать, тоже с этим у меня пока что не очень хорошо получается. Если вы работаете из дома, то пропишите себе прям четко, сколько времени из этого времени вы будете тратить на семью, а, то есть вы для себя определяете, то есть с 9 до 5, с 9 до 4, там неважно, как вы решите, а это мое рабочее время, в это время я работаю, я продуктивна, эффективна и так далее. Как только а, это время заканчивается, все, я работаю, откладываю на второй план и я занимаюсь семьей, потому что, а, то есть у меня есть ребенок, у меня есть муж и прекрасно понятно, что нужно а, в нерабочее время заниматься семьей, потому Семье не нравится, когда вы постоянно там с телефоном что-то делаете или с компьютером в свое нерабочее время. Да, вы очень круто себя ведете в отношении ваших клиентов, но вы становитесь неэффективным для семьи. И это раздражает. И в какой-то момент это, знаете, может тоже перейти какие-то барьеры. Поэтому не нужно это делать, нужно четко для себя разграничивать вот это вот время, когда вы что-то делаете для своей работы, что-то делаете для своей семьи. У меня пока что это тоже не очень хорошо получается, но я тоже хочу к этому прийти. Вот, это были мои, мои такие советы по эффективности для хорошей продуктивной работы из дома. Я надеюсь, что они вам будут полезны. Напишите в комментариях, какими из этих советов вы пользуетесь, какие из этих советов, может быть, для вас были в новинку. Мне будет интересно прочитать. Если вы хотите со мной пообщаться больше, то присоединяйтесь к моему инстаграм-блогу. Ссылочка на него будет в описании. Всем хорошего, продуктивного, эффективного дня. Если еще не подписались на мой ютуб канал, подписывайтесь, и до скорой встречи в моих новых видео.